итак друзья всем привет сегодня хочу показать как сделать э, оформление рамки это легко просто любо кто сможет сделать такое оформление у кого нет есть какие-то некоторые резцы вот самую первую очередь давайте отобьем центр у меня рамка 60 сантиметров на 40 по внутренней части по сейчас узнаем я точно и не промерил. Вот э, по получается 65 сантиметров. Значит, 32 с половинкой. Так и здесь тоже. Вот. А здесь у нас 46, 23. Вот мы пробиваем центра. Для чего? Все увидите. И теперь нехитрым способом движения, как говорится, берем карандаш и рисуем вот так. То же самое нужно сделать и внутри. Только поменьше. У нас здесь меньше завал, потому что там будет видно. Те линии, которые не дошли до угла, нужно довести, чтобы была точность рисунка. Ну вот, данная разметка сделана. Сейчас переходим к резьбе. Итак, друзья, немного нужно резцов Желательно каких-то два полокруга и один уголок. Вот, если, конечно, они у вас есть. Ну, в принципе, я думаю, что у каждого резчика есть какие-то полукруглые резцы и один уголок. Вот, уголок не имеет значения, но арисцы полокруга один большой, другой поменьше. Для чего? Потому что у нас радиус один больше, другой меньше. Вот, начнем с одного внутреннего радиуса. Вот, сейчас вот по центрам, где мы пробили, просто делаем вот так, но не выйти... Главное, чтобы не выйти, ну, не срезать внутреннюю часть где-то приблизительно. Здесь я вот еще наметил еще дополнительную линию, чтобы не заваливать там, чтобы не было там больше, там меньше, чтобы по линии было все. Вот, делаем вот так посредине. Вот теперь нам этот резец уже практически не нужен, мы его откладываем. Теперь берем вот этот большой и то же самое производим здесь только побольше. и у нас остается как бы угол чтобы он не очень бросался в глаза у нас есть уже отмечены как это все сделать мы просто сделаем его вот таким вот Итак, друзья, и вторая полокруглая стамеска нам уже не нужна. Вот берем теперь уголок. Самая основная работа теперь работа с уголком. Что мы делаем? Можете, конечно, это цирковем все развести. Как бы такие полокруглые радиусы сделать. Но я этого не делаю. Почему? Потому что все делаю на глаз. Ну, как говорится... На глаз не так уж точно, но зато быстро. Но если рука набита, в принципе, я думаю, что труда не составит. Делаем некоторые такие движения от нашей линии с проворотом вниз. Это первоначальная такая. И дальше будем расширять радиус туда. Сейчас увидите. Вот такими движениями. И до линии сюда. Ну а потом Таким образом, ближе к углу мы добавляем, как бы, шах наш, чтобы не было однотонным. Вот, ну, я думаю, здесь понятно. Можно это все прорабатывать не на камеру. Все у меня зафиксировано струбцинами. Вот. И я думаю, здесь, чтобы ничего не двигалось, не шевелилось. Вот. Давайте я покажу, как еще угол. Все Здесь ничего такого сложного. Главное рассчитать, чтобы не было лишним, как бы оно сочеталось. Вот так. Ну, на, на камеру я это все не покажу, как прорабатываю. Включу, когда буду делать внутреннюю часть. Ну, практически идентично и там будет. Ну, друзья, и теперь та же самая операция проделывается внутри. Только мел, помелче такие стежки маленькие. Вот и тоже так до, до конца. Вот так, все остальное не на камеру. Прогоню, покажу. Итак, я приподнял штатив, потому что он низкий, и уже видно, как говорится, нашу красоту. Вот. Что можно еще добавить сюда? Можно сделать какие-то прожилки, все. Но ну, если очень сильно налепить, оно будет некрасиво. Вот, это моё, моя точка зрения. Теперь что делаем? Я беру 150 наждачку, потом 180 и это все зашлифовываю. Убираем все ворски, каран... э, отметины карандаша нужно затереть это все. Вот, чтобы его не было. Ну и соответственно будем красить. Покрасим сначала черной морилкой, потом нанесем патину золота. Итак, покрываем как раз уже рамку, и ее мы покрываем спиртовой морилкой, просто черной спиртовой морилкой. Вот так. Покрыли, пусть немножко подсохнет, вот и приступим дальше к работе. Подсохла рамка, вот таким маленьким краскопультом или как в народе его называют аэрографом, вот будем наносить патину. Настроили патину так, чтобы струя, которая вам нужна, будет ну, наносилась. Вот наносим только, стараемся сюда. Все лишнее попадет туда, куда нужно. Но лучше наносим наш на нашу резьбу, потом она там в основном останется больше ее там и как бы и получится рамка под старину. Теперь все то, что лишнее, обычным поролоном, вот. либо вот таким убираем, но нужно это делать по-быстренькому, чтобы была как бы потертость такая. Понимаете? так это все растирается если видите что мало наносите еще раз еще раз это все стирается я вот вижу что немножко мало в некоторых местах я сейчас это все добавлю хорошенько чтобы не было как бы в потеках это все вот. конечно ручки нужно за пачкать но я забыл одеть перчатки спешил вам снять ролик вот и такое бывает вот наношу еще вот этих местах видно И излишек вытираем патина это на водной основе еще если я не сказал скажу она не токсическая ее можно купить в любых строительных магазинах И сохнет довольно тоже недолго, буквально где-то через 20 минут уже можно с ней работать, покрывать это все лаком. Ну подождем 20 минут, пусть подсохнет и приступим к покрытию лаком. Ну что же друзья, дико извиняюсь, не показал вам конечно как палачил саму рамку, но думаю здесь в принципе понятен. Первый слой нанесли грунта полиуретанового лака, все это зашлифовали, получается 240 наждачкой, и 320 -й. потом это все покрыл глянцевым лаком тоже полиуретановым двухкомпонентным такие лаки очень хорошо наносятся пистолетами HVLP они очень очень и очень подходят для этого лака потому что я раньше наносил простыми пистолетами вот с малыми регуляторами там не очень сильно разженился и были немножко такие маленькие проблемы с ним, но ничего, в принципе пистолет купил, все, все, как говорится не один даже, а целых три так таких марк марок и работает довольно неплохо, они себя чувствуют, вот, так что такой марки, если вы будете покрывать и кто не знал, лучше конечно брать такую марку пистолета, вот краскопульт я имею в виду, если правильно. И, соответственно, когда э, заливаете лак в сам краскопульт, желательно вот такими сытами. Возможно, есть у жены есть возможность украсть чулок капроновый хороший, новенький, только-только запечатанный. Было и такое. Ох, и попадало тогда мне. Ну, в принципе, друзья, если у вас есть возможность даже и чулком пользоваться, Э, так что лучше лак процеживать Иногда бывают так, такие моменты Полиэтанового лака э, лак, Он может долго стоять И попадаться какие-то крупинки Это бывает от того, что вы же не знаете Сколько в магазине он простоял Вот, это во-первых Во-вторых, какие-то излишки в таре остаются Возможно, вы забыли закрыть ведро И туда упала муха это тоже такое бывает. Ну это летом уже, слава богу, нет мух, нет мушкарей всякой. Я как-то боролся с ней, вот. И соответственно лучше, так, как говорится, предостеречь себя каких-то неловких ситуаций, цех. Вот. Так что можно просто этот лак процеживать. Вот. Но я думаю, что все, все всем понятно. Такую рамку можно сделать каждый новичок. Здесь ничего сложного нет. Все просто. Самые простые движения, самые простые, как говорится, орнамент. Самый-самый простой. Даже не нужен разметки. Но если боитесь, очень, либо вы очень хотите сильно точности, можно, конечно, сделать какую-то разметку. Либо шаблончик с определенным. Но это, как говорится... Для меня это лишнее, я довольно, вот так если посмотреть, как говорится, невооруженным глазом, более-менее все ровненько, да, вот. В принципе, друзья, это очень и очень хорошая и красивая рамка. Вот, очень видна у нас патина по черному цвету, она очень Довольно дает специфический такой зеленоватый оттенок, как бы патина золота. Вот. Так что вот такая ситуация. Довольно интересный цвет. Вот, я думаю, что и вам понравится. Ну что же, друзья, учитесь, тренируйтесь, практикуйтесь. Делайте эксперименты по поводу таких рамок. Возможно, можно было бы сюда что-нибудь добавить. Либо можно было еще фрезером такой полокруг вниз добавить. Можно было бы и шариком наклеить. В общем-то, все можно, если захотеть. И если вы захотите, так тоже сделайте такую рамку. Ну, а у меня, друзья, все. Я думаю, что всем все понятно. Вот, кому непонятно. понятно, Пишите вопросы в комментариях, буду по возможности отвечать. Вот. Ну, соответственно, кому-то чем-то и подмогу вот этими своими ответами. У меня все, друзья. До новых встреч и всем крепкого здоровья.